Всем здорова, с вами Игродрона, это видео про тайных игроков DreamLeo Сокер. Хочется узнать, сколько классные футболисты там могут попасться. Итак, друзья, мне выпала неделя тайного игрока. Есть такой миф, что хорошие футболисты здесь не выпадают. Давайте проверим, так ли это на самом деле. Выбираю самого дорогого тайного игрока и покупаю его. И первым усилит мою команду, это Салах. Первым мне попался довольно неплохой футболист. Покупаю второго игрока. И это Гризман. Пока он не везет, посмотрим, что будет дальше. А дальше в мою команду переходит АГР. Пока тайные игроки выглядят очень прилично. Покупаю следующего. И это Гарри Кейн. Так, пять футболистов уже есть. Переходим к шестому. И это будет Азар. Уже куплено 6 футболистов. Все они очень классные. А вот и новый футболист Кэмин Дебрюйн. Переходим к следующему трансферу. И это Эдисон Кавани. Ну, не знаю, мне кажется, мне очень везет. И мне выпадает Ауба Мэян. Напишите в комментариях, правильно ли я назвал фамилию. Следующую я беру в команду Тони Кросса. Мне кажется, что дальше пойдут не очень хорошие футболисты. Хотя вы видите, что мне выпал Каутенью. Может это из-за того, что у меня много денег на счету? И я покупаю иску. Какая-то лига чемпионовская сборная. Сейчас посмотрим, кто будет. Я это Поль Пахба. Пока мне очень нравятся тайные футболисты. О, вот и вратарь, пожаловал. Интересно, кто будет следующим. И это Карим Бензема. А компания ему составит Игуаин. Еще осталось несколько футболистов для полного комплекта. И это Диего Коста. И он был последним игроком, больше покупать не могу. Итак, друзья, вот такая у меня команда получилась. И скажу, что есть смысл покупать тайных игроков. В основном попадают очень классные и мощные футболисты. Ну и на этом все, друзья. Кому понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей. Всем удачи и всем пока!